Ну, вот это вот доброе всему утро, кстати, это вот профилактики, что-то горло задребезжало, так сказать, вот, может быть перепады температур, может быть что-то кислого наелся, но ну, у меня вряд редко от все-таки это, наверное, холода как-то повлияли, сейчас думаю подышать сделал себе в черпачке вот это вот там ромашка видно. вот и а, да вот с этой стороны виднее лучше э, мята мята лимонная вот это обыкновенная ну и три ложечки чайных соды сейчас покажу как оно все выглядит а то все Много раз говорили и все как вроде бы некоторые спрашивают хоть в видео, хоть соратники. Ну, в смысле в видео я имею в виду на, на стримах. Просто подписчики. Дело в минимум. За месяц заменить это можно, я не знаю, какими-нибудь эфирными маслами. Там пыхтовое какое-нибудь ядровая думаю, хуже не будет. А, то что сейчас сборов этих полно, или просто в аптеках, ромашка та же самая. Мелису я видел, и перечная мята тоже в аптеках продается. Вот, можно так сделать. Вот, собственно, вот вылил. Готово. Оно там все заквасилось. У меня тут вон, полотенечко. Че хоть это даже одеяльце. Сверху сейчас вот накидываюсь. Вот, вот. О, прям Прямо в эфире. Да, ну дышать я не буду все-таки. Ну, вот, сейчас буду дышать, пока оно не а, остыло. Всего доброго.